Привет! Сегодня шестая часть сериала про игнор, одном из методов возврата ушедшего партнера. И если вы выдержите и дотерпите до конца, то узнаете об истоках того, о чем мечтаете уже долгое время – раскаянии и выходе из игнора. Не о самом выходе, о нем будет в следующих частях, а о том, с чего он начинается. Напомню кратко о том, что было в предыдущих частях. Ссылка на плейлист про игнор сейчас появится в правом верхнем углу. Первая часть о том, почему игнор работает. Вторая – о точке входа. Третья – о различиях между дистанцированием, игнором и тотальным игнором. Четвертая – о структуре игнора и первой его части вовлечению. Пятая – о мишенях. О том, почему игнор цепляет. И сегодня речь пойдет о третьей части структуры игнора в фоне. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман. Под фоном понимаются сравнительно продолжительные, устойчивые состояния, проявляющиеся в качестве общего психического фона человека, обеспечивающие преобладание эмоций определенной модальности и реакций, проявляющихся в субъективных переживаниях, экспрессивном поведении и физиологическом возбуждении. По степени и времени применения игнорирования выделяются следующие фоновые состояния. Первое. Проигнорированная попытка контакта вызывает у адресата стресс которая является первичной рефлекторной реакцией на дестабилизирующее событие, не соответствующее некоему когнитивному представлению человека, основанному на предшествующем субъективном опыте, на слова или действия, обращенные к собеседнику, принято, чтобы тот как-то реагировал. Второе. Информация о дестабилизирующем событии поступает для ее обработки и оценки в структуры мозга, связанные с обеспечением мотивационно-потребностной сферы человека, то есть в лимбические структуры головного мозга, которые включают гипокамп, миндалевидное тело и префронтальную кору. Если раздражитель истолковывается как угроза или вызов, провоцирующий ярко выраженную эмоциональную оценку, Возникает стрессогенная реакция, всплеск возбуждения, бдительности, концентрации внимания и готовности к действиям, направленным на восстановление гомеостаза. Информация фиксируется в качестве нервных импульсов, а затем через нервные окончания передается в надпочечники, где вырабатывается группа гормонов стресса, которые вызывают реакцию «бей, беги, замри». Поэтому первая реакция на игнор обычно – недоумение. Что происходит? Нападение. «Ах, так, ну и ладно!» Или ретирование. «Все понятно, не буду больше беспокоить». Сила стресс-ответа зависит от степени устойчивости адресата, эмоциональной возбудимости, типа темперамента, опыта взаимодействия с подобным видом стресса, а также от предсказуемости. Чем менее прогнозируем игнор, тем острее реакция на него. Третье. После первичной реакции уровень адреналина падает и возвращается в нормальное состояние. Однако кортизол и глюкоген продолжают действовать, оказывая антистрессовое воздействие на организм. Основная суть этого воздействия в предоставлении организму большого количества энергии за счет усиления превращения гликогена в глюкозу и одновременного блокирования синтеза инсулина. Это необходимо для фокусировки внимания на стрессе, источник которого продолжает быть актуальным, и подготовки организма к интенсивной мышечной нагрузке. Но если в жизни первобытного человека большинство стрессовых воздействий завершалось выраженной физической активностью организма – реакция борьбы или бегства, то стресс во время игнора, являясь не столько следствием самого раздражителя, сколько результатом ее когнитивной интерпретации, может приобретать затяжной характер и переходить в дистресс. В этом случае у организма практически нет шансов нормализовать уже включившиеся стресс-адаптационные процессы, поскольку вызванный игнором стресс связан с переживаниями, обусловленными социальными реакциями, а не с прямой физической угрозой. Практически вся вырабатывая энергия расходуется на мышление, а не на бегство от внезапного напавшего медведя. В связи с этим происходит бесконтрольное со стороны сознания эмоциональное возбуждение, доминантный очаг, прямо пропорциональной значимости блокированной игнором потребности и скорости падения вероятности ее удовлетворения. Иными словами, неспособность адресата игнора сдерживать биологическую реакцию на стресс приводит к навязчивым с воспоминанием о произошедшем событии, мучительному анализу ситуации и симптомам длительного чрезмерного возбуждения. Четвертое Для состояния дистресса при игноре характерны первое, Потеря контроля. В первую очередь от кортизола страдают лобные доли, которые ответственны за кратковременную память, внимание, контроль эмоций планирование, принятие решений. В результате при дистрессе внимание рассеивается, человек не может принимать глубоко обдуманные решения, с трудом сдерживает эмоции и не способен вспомнить, что делал минуту назад, хотя старые воспоминания могут быть по-прежнему прочными. Эволюционное назначение этого механизма направлено на самосохранение, так как стресс заставляет мозг объявлять режим повышенной опасности, в результате чего отключаются функции, которые в данный момент являются излишними. К несчастью для игнорируемого, это означает, что организм блокирует когнитивные способности в тот самый момент, когда они больше всего ему нужны. Это может проявляться как различного рода отклонения. Излишняя озабоченность внутренними ощущениями или мысленными процессами, тревожность, беспомощность, изменение формальных характеристик мышления и ослабление способностей проверки реальности различной степени. Второе. Изменение в мышлении. Из-за нейротоксических эффектов стресс стрессовых гормонов запускается каскад реакций которые мешают интеграции умственных процессов и саморегуляции. Нарушается аналитическое мышление, затрудняя установление связи между причиной и следствием, заставляя использовать примитивные мыслительные алгоритмы и привычные автоматические решения ущербной Ведущей становится архаическая манера мышления по способу здесь и сейчас. В результате общего угнетения центральной нервной системы медиаторами стресса формируется туннельное мышление, концентрированность на какой-либо одной идее фикс, ощущений и воспоминаний, мешающим охватывать ситуацию целиком. И гипервнушаемость возрастающая склонность человека к ошибочному восприятию или пониманию различных стимулов или ситуаций, основанных на его внутренних страхах или желаниях. Третье Изменения в эмоциональной сфере поведения. Игнор приводит к нарушению нейроадаптивного гомеостаза. Отсюда возникает навязчивое желание контакта с игнорирующим, даже если предполагаемое взаимодействие может сопровождаться отрицательными результатами. Кроме того, при стрессе снижается уровень серотонина, который играет роль тормозов для дофамина. Если серотонина мало, а стресса много, то практически любой стимул может вызвать зависимость или спровоцировать рецидив. Несовпадение ожидаемых результатов с реальностью и сильная мотивация преодолеть игнор переживаются как состояние фрустрации психического состояния человека, вызываемого объективно непреодолимыми или субъективно так воспринимаемыми трудностями, возникающими на пути к достижению цели, потребности или к решению задачи, затрагивающей глубокие и личностно значимые отношения. Сила фрустрации зависит от интенсивности мотива, срочности, Вероятность появления соперника, возраст и т.д. И значимость, успешность, ресурсность, востребованность. Второе. Степени деструкции самооценки. Фиаскоп в собственной личной жизни и других сферах. Третье. Дистанции досягаемости объекта. Чем ближе цель и чем непреодолимее препятствия по ее достижению, тем сильнее фрустрация. Четвертое. Генетических особенностей. Ответы на особые или продолжительные стрессторы зависят от генетической предрасположенности и модулируются историей индивида, особенно в раннем возрасте. Состояние фрустрации сопровождается различными отрицательными переживаниями. Разочарованием, раздражением, тревогой, отчаянием. При этом фрустрационное напряжение динамично. Оно может ослабевать, усиливаться, исчезать и снова появляться. Несмотря на то, что игнорируемый может неоднократно говорить себе «стоп, хватит, где мое самоуважение и гордость», через время эмоции будут снова захлестывать его новой волной, заставляя совершать поступки часто вопреки логике и разуму. Это происходит из-за того, что стрессовая ситуация сохраняет свою актуальность и в кору головного мозга вновь и вновь поступают импульсы, поддерживающие активность доминанты, а в кровь по-прежнему выделяются гормоны стресса. Одновременно с этим повышенный уровень кортизола подавляет выработку серотонина и эндорфина. В свою очередь, их недостаток вызывает чувство уныния, раздражения, агрессии, одержимости, вины, ревности и приводит к компульсивно-иррациональному поведению человека. Цена этому – снижение активности иммунной системы, торможение когнитивных функций, замедление процессов пищеварения. Поэтому в период дистресса человек легко подхватывает простуду, теряет аппетит и сон, мечется из угла в угол, туго и узконаправленно соображает. Очевидно, что в утомленном состоянии человек более остро переживает фрустрацию и менее склонен к толерантности, чем в бодром состоянии. Поскольку переживание фрустрации зависит не столько от объективных, сколько от субъективных факторов, от особенностей самого человека, оценки им ситуации, сопоставления своих сил и способностей с тем, что от него требуется. Каждый конкретный субъект характеризуется индивидуальной комбинацией приемов, позволяющих справляться с фрустрацией, рассматриваемых как форм адаптации. Сильное переживания негативных эмоций, вызванных фрустрацией, приводит к дезадаптивным формам поведения, имеющим четыре основных направления – агрессия, регрессия, фиксация и депрессия. Агрессия может быть выражена в трех вариантах – неотсроченная агрессия, направленная на окружающих. Чаще всего объектом агрессии становится сам игнорирующий или близкие люди косвенно или напрямую имеющие отношение к сложившейся ситуации. Аутоагрессия. Агрессия, направленная на самого себя, выражающаяся в моральном мазохизме, в самообвинениях и в самобичевании, вплоть до самодеструкции. Отсроченная агрессия. В случае, если агрессию сдерживает отсутствие возможности выплеснуть ее на игнорирующего, то происходит отсрочка и смещение, Фрустратором становится не столько игнорирующий, сколько сам факт игнора, а агрессивные действия направляются на другого человека, нападение на которого ассоциируется с наименьшим наказанием. Накая, находясь в крайне взвинченном состоянии, безадресная агрессия спустя некоторое время получает разрядку. Находится козел отпущения из ряда сторонних, случайных людей – и, как правило, не имеющих ни малейшего отношения к ситуации. Регрессия – способ психологической защиты в виде возврата к инфантильным или примитивным моделям поведения, доминировавшим в более ранние периоды жизни, а также понижение уровней всякой активности либо конструктивности деятельности. Например, Взрослый человек, не склонный к следоточивости, может расплакаться как ребенок перед лицом непреодолимого препятствия. Примитивность поведения может быть выражена в желании закутаться в одеяло, есть сладкое, играть в компьютерные игры, уходя от реальности. Инфантильность может выражаться в желании, чтобы кто-то утешил, приласкал, пожалел в обидчивости и прекращении общения или ожидании чуда, которое поможет разрешить ситуацию. Фиксация. Маниакальная прикованность внимания к игнорирующему, продолжительное анализирование и переживание произошедшего. Фиксация характеризуется стереотипностью, тенденцией к слепому повторению фиксированного поведения и мышления. Под стереотипностью действий понимается активное состояние человека, но в противоположность агрессии это состояние ригидно, консервативно и невраждебно. Оно является продолжением прежней деятельности по инерции тогда, когда эта деятельность бесполезна. Например, тщетные повторяющиеся попытки дозвониться до игнорирующего, или продолжение одностороннего общения, несмотря на отсутствие обратной связи, как будто игнора не существует. Депрессия – астеническое проявление фрустрации, характеризующееся состоянием глубокой меланхолии, осознании своего бессилия, вызывающего чувство безнадежности и отчаяния. Чаще всего дезадаптивные формы поведения не способствуют решению проблемы поскольку чрезмерно эмоциональное отношение к делу, сопровождающееся волнением, тревогой, известным возбуждением и неприятными вегетативными реакциями, не позволяют видеть дальше собственного носа. Суть адаптивных реакций на фрустрационное напряжение в снятии этой эмоциональной напряженности. Для концентрации внимания не на значимости результата, а на анализе причин, технических деталях задачи и тактических приемах ее решения. К адаптивным формам поведения относятся первое Компенсация, поиск и переключение на конкурирующую доминанту. Это акцентирование своей деятельности на достижениях в других областях, от сублимации, секс в творчестве, агрессия в спорте, до заместительных отношений с другим человеком. Однако попытки компенсации недостатка гормонов радости и удовольствия такими альтернативными способами по пути наименьшего сопротивления, как импульсивные развлечения, алкоголь, интимные отношения с малозначимым человеком и так далее, нередко заканчиваются попаданием в дофаминовую ловушку. Человек так и норовит покончить с одной зависимостью, ударившись в другую. В случае, если конкурирующая доминанта окажется слабее, произойдет падение общего эмоционального состояния. Человек будет чувствовать себя еще более несчастным, чем прежде. Надолго ухудшившееся настроение спровоцирует откат к предыдущему состоянию. Подавление, репрессия, переоценка ценностей, сознательный отказ от намеченной цели и волевой выбор новой цели. Подавление заключается в удалении всего, что может вызвать тревожность и другие психотравмирующие факторы из сознания, путем забывания и вытеснения их в бессознательное. Объем фрустрации и собственное стремление преодолеть игнор маркируются негативным, осуждаемым, неприемлемым оттенком с целью их блокировки и проявления социально приемлемых чувств и поступков для сохранения собственного лица. В действительности подавление полезно только в случае, если оно не просто принимает форму волевой блокады, а подкреплено новой переориентацией, реальной и приемлемой для самого субъекта, а невидимой и приемлемой для окружающих. Иначе откаты неизбежны. Отступление. Капитуляция. Преодоление препятствия с использованием новых методов, средств или изменения собственной стратегии поведения. В поисках ответов на вопросы, Почему ничего не действуют? Что сделать, чтобы мне стало лучше? В процессе мышления методом поиска в глубину человек постепенно приходит к вопросам в плоскости «Может быть, я был неправ?» Что от меня все-таки ждут? Бесконечное копание в собственных чувствах и ощущениях, переживание вновь и вновь предшествующих событий, Обвинение или самобичевание за те или иные поступки приводят к осознанию, что оптимальный способ избавиться от затянувшегося стресса и фрустрации – это полностью разрешить конфликт, устранить разногласия, признать свои ошибки и раскаяться. До встречи!